И одиночество, как и ясное пророчество Усталости и слабости твоей. Печаль, как испытание, как самопечивание, Как мой собой, глянули нас на Любовь, как исцеление, как пик самозабвения. Как свет лучше победили теней Любовь как торопания, как принц от мироздания. Не дам столько злоужелания. Синя, как горизонта линия, как парусы небесных кораблей. Мечты, как волны небельные, как звезды незабвенные, И ты мечты своей души лили. Своей сияй звезда заветная, сияй звезда несметная, сияй как можно ярче и сияй когда печали.